Частную компанию можно обанкротить в любой момент. Более детально о сути данного закона вам расскажет депутат государственной дубы от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Я думаю, что тот, кто внес закон о Росфинагентстве и тот, кто настаивает на его принятие, надеется только на одно, что это сложный закон, сложная процедура, народ не разберется, народ не выйдет на улицы, и поэтому под шумок, различных политических, крикливых инициатив можно провести закон о передаче, действительно, средства, которые сейчас копились в резервном фонде в фонде национального благосостояния а также управление долгом в руки ОАО Росфинагенства если даже там есть и будет доля государства и даже если полностью уставный капитал государства все равно это частная компания и коммерческая компания по нашему законодательству в целом, это продолжение чрезвычайно вредной практики, когда средства от продажи наших природных ресурсов, нефти и газа, вместо того, чтобы идти на реализацию бюджетных расходов, на финансирование наиболее приоритетных социальных расходов, строительство инфраструктуры строительство жилья идут и скапливаются в резервном фонде и фонде национального благосостояния, и фактически финансируют чужую экономику. То есть мы нашими деньгами, нашими природными ресурсами финансируем благополучие чужих стран. А теперь пошли дальше. Выяснилось, что эти средства не нужны никак подушкой безопасности, не нужны ни как стерилизации денежной массы, что они лежат мертвым грузом, так оно и есть. Они лежат мертвым грузом для нашей экономики, вполне мертвым грузом для чужой экономики. Решили еще передать э, ОАО Росфинагентство, чтобы определенная группа лиц могла использовать эти средства в своих собственных интересах. Нужно четко понимать, что все средства, которые будут переданы в Росфинагентство, это непостроенное жилье, непостроенные дороги, недолеченные больные, недофинансированное образование. Поэтому мы всеми... Силами должны препятствовать принятию этого, этого закона Уже общественный резонанс сыграл свою роль Поскольку второе чтение отложено и пока еще не назначено Поэтому мы должны продолжать И хотелось бы, чтобы на следующем митинге против Росфинагентства Было уже не 100 человек, а гораздо больше Потому что люди должны осознать, что это касается каждого из них, что это деньги, которые берутся из кармана каждого гражданина Российской Федерации. Против закона о Российской агентстве и за благополучие нашей страны, России. И против того, чтобы не нашими природными ресурсами, нашими деньгами финансировали чужие страны и чужую экономику. Спасибо.